Всем привет, зрители и подписчики моего канала. С вами Веном. Мы продолжаем прохождение Монтенблейда огневым мечом. И у нас на очереди новое задание. Я думаю, знаете что? Я думаю, займусь торговлей сейчас. Потому что, я так понял, это вполне прибыльные дельцы. То есть, за это можно получать неплохие деньги. Кстати, мне надо было в Люблин съездить. Потому что там письмо надо было отдать. Так что мы как раз рядом с Люблином. Можно туда заглянуть. Опаньки. Опачки. Владыевский. Ну блин. А, я бы с ним повоевал, если бы у меня был бы полный отряд, но у меня, к сожалению, он не полный. Я сейчас доеду до Люблина, надеюсь, тут кого-нибудь найду внутри, в кабаке. Я здесь нахожу наемного как кстати, можно взять. Сколько вас? Пять твоих товарищей? Ну, давай. Чё там у Михаила Володеевского? У него очень много пехоты. Вот это минус. Вот это минус, конечно. Но попытаться стоит. Давайте-ка я соберу Вагенбург и нападем на этого Володеевского. Стойте! Ты напал на мою деревню Максбург, разорил дома людей и убил их, находившихся под моей защитой. Ты заплатишь за свое преступление. Но ну, я пожалуй заплачу, но ты заплатишь еще больше. Ты заплатишь с ценой своего войска. Становимся здесь, держим позицию. Ой, там оказывается это вовсе не пехота, это кавалерия, причем очень многочисленная кавалерия. Так, ну тогда давайте спешиваемся и защищаем сейчас позицию вот эту. Так, ага, Михаил Волдеевский получил пилюлю. Ну а я сейчас могу тоже получить пилюлю, если немножко не буду осторожничать. Давайте-ка осторожненько держите позицию. Ну или точнее отражайте атаку врага. Хорошо Очень много лучников, очень много лучников Давайте-ка, защищайтесь Блин Лучников убивайте, главное Просто рубил его. Руби, козлов. <связать> вот это меч просто мега мощь. На, сукин сын, на. Идите сюда, сволочи. Поганцы. <связать> Тут просто теперь стоило какое-то. Тут целая куча лошадей. На, сучара. На, еще по голове. Это моя лошадь будет теперь. Иди сюды, Куда побежал, трус? А ну на поле боя, быстро. Мне скучно. Сарабун там разбушевался просто. Иди сюда, блин, я сказал. Правильно. Просто падает, ему еще сабелька там по башке прилетела. Это победа. Если кто думает, что я играю на легком, вот, напоминаю, у меня 111 сложность. Ох, 17 человек мы потеряли, а враг потерял полностью. Ну, Михаил Владаевский, конечно, сбегает, но, однако, его войско все было уничтожено. Фух, хорошая победа, хорошая победа, потому что войск-то у нас был гораздо меньше. Но то, что у него была одна кавалерия, этого очень-очень сильно помешало. В общем-то, заезжаем в город Мансурбей, здесь у нас здоровенькие Булы, я с тобой уже виделся. Раскачиваем еще отношения. Кстати, в Люблине у нас есть какое-то количество товаров? Или нету? Так, городская голова. <с> Поговорим насчет торговли. Есть инструменты. Инструменты можно продать в какие-то города. Но пока у нас, к сожалению, видимо, кто-то валяется. И поэтому мы не можем узнать даже цены в соседних селениях. Давайте тогда отдохнем. Отдохнем. Ну, пока все ранены. Да, все ранены. Так что еще отдыхаем. Весь день будем лежать, отдыхать. Так, рассвет, все, надеюсь, да, выздоровели. Ну, да, за ночь все уже нормально. Городской глава, ну-ка, расскажи мне, кто нормально может торговать? Так, нормально торговать может... Подожди-ка, как-нибудь в другой раз. Я хочу отправить караван. Ну да, тут, в принципе, особо, блин, нигде нормально не поторгуешь. К тому же всего 5 товаров. Там прибыль бу будет маломайская. А куда я собирался ехать, ну-ка? Я хочу отправить караван, инструменты в Вильна. Вильна это тем более вообще... Ну, можно съездить. Ладно, давайте-ка съездим. Вильна. Поехали, Вильна. Так, окей. Ну, пойдет, ладно. Такс. Такс. Такс. Что тут у нас? Мне надо в Полоцк. Ближайший русский город. Я уже, в принципе, немножко денег поднабыл. Плюс у меня есть еще вещи, которые нужно продать. Так что Полоцк это самая сейчас э, приемлемая цель, куда можно было бы приехать и продать товары. Так, продаем давайте-ка вот эти все сертуки и прочие. Что я успел надыбать. Норовистая верховая лошадь, кстати. Норовистая верховая лошадь. Две у меня норовистых. О, так еще тут грубой бахретец достался мне. Ну, это можно сказать вообще прекрасная добыча. Так, надо еще также купить у вас что-нибудь пожрать, а то народ скоро голодать начнет. Так, ну я даже деньги коплю. Вот это самое интересное, да, оказалось бы. Я обычно так деньги не накапливаю, когда такими делами занимаюсь, но вот почему-то в этот раз мне прям везет, я накапливаю деньги даже потихонечку. Ну да, конечно, ты не сможешь это применить. Но ты можешь, в принципе, одеть бахретец. Это тебе, нафиг тебе он нужен? Да, лучше дадим. Это наперед цепишу, потому что цепишу больше всего нужно брони сейчас. Потому что у нас самый лучший боец. Так. И то, что у меня теперь появилось, отдадим, например, Федоту. Да, у Федота тоже никчемная была броня. Ну и все. Можно идти в город. Встречаемся с Семеном. Здравствуй. Так. Надо письмо отправить. Ну окей, я это сделаю. Плюс я бы не проще выполнить задание какого-нибудь городского главы. Или, например, отправить караван. Нет ничего. Тогда у тебя, может, есть работа. Так, Московское царство и Кримское ханство ведут между собой страшную войну. Из-за нее наш город уже на грани гибели. Наши торговые обозы грабят и бежалство уничтожают. Неужели ты знаешь, как станет это безумие? Я помню это задание. Но кое-что... Так, прислушаться к голосу разума. Эти, это воевода Василий Батурлин из Московского царства и Баренбей из Крымского ханства. Баренбей, с которым я уже не раз общался. Пока они не изменят мнение или не потеряют влияние, у нас не будет ничего. Так, есть один способ решить Человек вероятно, сможет смирить одного или даже обоих согласиться на мир. Трудно, но я попытаюсь. Баренбей, сколько у него там армия была, я что-то не помню. Так, большинство торговцев в городе с радостью, я думаю, что никак не меньше 12 тысяч соберут. Если ты справишься, то воевода должны должна на мир. мира. Если кто-то из них окажется слишком упрямым, возьми его в плен и держи до тех пор, пока не будет подписан мир. Ну окей, я так и сделаю. Только вот вопрос, сколько у меня есть времени? У меня есть 30 ходов. Так, Барин Бейн находится в Перекопе. Ну, до Перекопа гнать довольно-таки далеко, конечно. Но вот с Василием Батурлином я, конечно, насчет этого говорить не буду. Потому что у меня с ним отношения я бы не хотел портить. А вот с Баренбеем можно поговорить по этому поводу. Я, пожалуй, сначала именно с ним поговорю. Потому что, ну, в принципе, если даже я с ним очень серьезно поговорю, то мне от этого хуже не станет. Ладно, я уже не буду даже с этими ворами. Не хочу уже с ними иметь дело. Мне это надоело все. Я просто хочу поехать в Перекоп и поговорить с Баренбеем. Так, едем в перекоп. Вот он, перекоп. Так, Баренбей, что ты скажешь? А, Че там. Я считаю, что войну, которую ведут между собой Крымское ханство и Московское царство, давно пора прекратить, господин. А? Боюсь, я не слишком хорошо расслышал, Персик. Нельзя просто взять и забыть о войне, тем более, у меня отличная память. С какой стати мне заключать мир с этими негодяями? Может быть, я смогу уговорить тебя? Так, не понимаю, почему. У -у -у -у. 70 талеров, серьезно. А, то есть, по сути, это то же самое задание, что когда надо налоги возместить, да? Ну, точнее не налоги, а деньги, которые там в залог взял. Или, как сказать, в долг. Здесь можно возместить убытки, но только 70 талеров. Ну, хорошие, однако, деньги. Но я, конечно, тебе отдам их. Очень щедро, с твоей стороны. Хорошо, Персик, я думаю, на этом вопрос можно сказать решен... решенным. Ты убедил меня, Персик, хорошо, я даю свое благословение, если а, передай Московскому царству продолжение о мире, они могут ни... его не принять, но если согласятся, то и я согласен на мир. Ясно. Ясно, едем тогда обратно, давайте, а, в Полоцк, тысяч талеров, ну, конечно, хорошие деньги я отдал, блин, слушайте. Если что, я боюсь, что я могу просто взять разориться сейчас. <с> Потому что, возможно, мне придется еще уговаривать Батурлина, а тогда выходит вообще в минусе окажусь. Так, ну мы в Полоцке, да, по-моему, были? Так, в Полоцк въезжаем. Городская глава. Так, а или подожди-ка. Ну да, городская глава. Так, что если смогу... Я не смогу закончить дело. Хорошо. Сделать все, что с твоих телок, чтобы завершить это дело. Так, интересно. А дальше что у нас? Мирный договор, где находится Батурлин у Клопского. Окей, то есть он не в Пскове, а около него. Так что, скорее всего, здесь даже и нет. Так, так, так, подъезжаем. Нет, тут только Андрей Хованский. Ну, Андрей Хованский, как обычно, давай наливаем. И тут это пока закроемся на некоторое время. Но нет, он сказал, что иди выполняй мои задания. Да. Так, мне надо где Батурлин узнать. Где Батурлин? Расскажи мне. Я хочу кое-что спросить. Мне надо узнать, где находится Батурлин. Бутурлин, если быть точнее. Он в пути, он около Кривичи. Окей. Около Кривичи, это где получается? Ага, ну вот я надо и ехать, похоже. Так, а кто это у нас? Василий Бутурлин, иди-ка сюда. Рад тебя снова увидеть, Персик. Ну-ка, интересно, давайте-ка я сохранюсь. Мне призабавно увидеть, что же произойдет, если я сейчас с ним не договорюсь. Что ж, Персик, так, э, я считаю, что войну надо прекратить. Я боюсь... Ну, в общем, понятно, ты меня не услышал. Возмещу убытки 1500. А, ну тогда вообще не так уж и плохо все. Так, возмещу убытки. Хм, очень щедро с той стороны. Хорошо, ты убедил меня, персик, я даю свое благословление. но я даже немножко заработал, получается, потому что там 2 500 мне обещали, ну, точнее, 12 тысяч обещали. Я, получается, выходит, должен получить 2 500. Так, городской глава, Здравствуйте. Казалось, что Крымское ханство Московское царство неприм... непримиримые враги, но тебе пересек удалось добиться мира между ними. Ты спас наш город, беды и горести оставили на время наш край. Что же до наших обязательств, зная, что люди полоцкая верны своему слову, ты получишь 12 тысяч талеров. Спасибо. Не нужно денег всякий, на моем месте поступил бы так же. Ага, нифига себе, не нужно денег. Я так вообще в минусе окажусь. Так, мы уже приготовили деньги, вот пожалуйста. Хотя 12 тысяч талеров, конечно, будет недостаточно, чтобы выразить нашу благодарность. И я, и другие горожане не забудут об этом. Ну, вообще прикольно, классно. Я очень рад об... это услышать, потому что, во-первых, я повышаю удовольствие среди населения по отношению ко мне. Плюс еще к тому же я получаю деньги небольшие. То есть все, все как нельзя, хорошо сложилось. Так, еще давайте-ка я куплю рыбочку у вас, ребята. Ну и можно постить кабак, в принципе. Кто тут у нас? Так, так, со, посредник. Давай-ка доставай кошель. Растегивай его. Сейчас ты мне накидаешь бабла. А я свой кошель тем временем наполню. Так, очень много людей. Очень много людей. Забирай. Кстати, мне еще 4000 опыта, по-моему, дали. То есть вообще дофига. Опыта. Можно чуть ли им не обмазаться. Так, а что я буду повышать себе? Ну давайте харизму еще повышаю и повышаю лидерство. То есть вообще у меня еще больше боевой дух становится. Расходы на армию снижаются на 5%. То есть все лучше и лучше у меня с каждым новым левелом. Елисей, чтобы тебе прокачать? Расскажи о своих навыках. Я тебе качал, получается, инженерию, да? И торговлю. Так что тебе надо харизму тоже повышать, наверное. Ну пока, к сожалению, не хватает этого. Тогда тебе прокачивал мощный удар. Ну и все, пока тогда. так Ну отлично, что ж могу еще сказать. Можно попробовать еще с городским главой поболтать. Может еще есть задание. Так, у тебя нет часом работы. Один торговец ищет погонщиков, чтобы перегнать скот на базар в Москве. Ты должен доставить за 30 дней скот. Если ты возьмешься за это, я заплачу тебе 330 талеров, не меньше. Да, хорошо, я перегоню скот. Вот и ладненько, стадо ждет тебя, короче, на улице. Поехали. Так, стадо идет за мной, да, идет стадо за мной. 81 корова, нифига себе, там просто. В Москву же, да, сказали? Бам-бам-бам, Пастушки, да. В Москву. Давайте за мной, коровки, быстрее. Да, коровы очень медленно двигаются. Это их огромный минус, конечно. Потому что даже я со своим отрядом, довольно уже крупным, я все равно их буду таскать очень долго. Кстати, у меня 58 уже отряда можно набрать. Офигеть. Это уже прям хорошая численность. Прям добротная. Можно с этой численностью вполне воевать с поляками. Тем более, если еще использовать Вагенбург, так вообще просто это будет заглядение, Я их буду уничтожать, словно... Словно на равных буду с ними воевать. Потому что сами видели, как я с Миха... Михалом разобрался, когда он напал на меня. У него было, получается, в два раза больше солдат, чем у меня, но я одержал победу все равно. Причем потерял не так уж и много людей. Но там, конечно, понятное дело, состав войск у него был довольно странный, потому что у него была одна кавалерия. Причем кавалерия очень слабая, то есть не Калат и Гусара. А это какие-то вообще э, литовские, похоже, кавалеристы. И они поэтому быстро были разрушены. Так, мир заключен. Ну, отлично, я... Крымское ханство, в принципе, я готов с ними мир иметь, потому что я с ними не воюю, я их не граблю, я их не атакую, поэтому нафиг с ними воевать я не понимаю. Так, мы едем тем временем в Москву, уже совсем немного осталось. Давайте, коровки, коровки, поднажмите, давайте, давайте, коровки. Так, они идут, идут, идут. Сейчас вот дойдут, уже совсем немного осталось. Так, хорошо. Можно с московским поговорить тоже городским главой. Я бы хотел поторговать, я хочу отправить караван. Кстати, да, есть у них тут много товаров. Ай, блин, а что, почему? У меня кто-то валяется. Да нет. А что за хрень? Так, давайте здесь подождем немного. Ночью, потому что наступило. Городской глава, ну-ка еще раз, давай-ка товар. Я хочу отправить караван. Почему-то вообще нету ни одного этого. А, ну, вы поняли меня. Предложение, с кем можно поторговать. Хм, может, у тебя есть работа? Ты ищешь работу? Мне нужен человек, чтобы доставить пиво. В Ригу? Ой, ой моё Далековато, по-моему, Рига, если не ошибаюсь. Ну-ка, насчет каравана. Почему нету? What the fuck? Я что-то не понял. У меня персонаж, что ли, ушел из отряда? Что произошло-то? Торговля, тройка, чё за хрень? Хм, странно, не знаю, короче, почему такая фигня. Ладно, едем, пиво отправляем. А, или подождите, оно у нас получается, да? Это пиво оказалось. Да, оно у нас оказалось. Нам нужно доехать до... А, так, почтальон потом мы все это выполним. Доставка товаров в Ригу. И Рига у нас, ну да, город довольно далеко. Я бы сказал, очень далеко. Надо через всю карту опять гнать. что отряд теряет одну единицу боевого духа. Интересно, почему? У нас превосходный боевой дух. Почему он потерял одну единицу боевого духа? Потому что не воюем, что ли? Потому что просто ездим туда-сюда? Может быть и такая фигня, наверное. Так, ну мы в Ригу уже приехали. Так. А, Подождите-ка, я доставил в Ригу пиво. Что дальше мне делать? С работа работы, ну это понятно, за товаров. Пиво в количестве 6 в кабак. А, в кабак надо принести прям. Окей, в кабак зайдем. <свят> Здоровенькие булы всем абсолютно. Так, посредник хочешь, кстати, забрать кое-кого? А, не, у меня нет никого. Ну, хорошо, тогда. Путники, продавец книг. Ну, видимо, надо к хозяину кабака, наверное, продойти. М -м да, вот твой товар, пиво 6 штук. Так, спасибо, наконец-то мои припасы почти истякли, вот держи. И передавай привет городскому главе. Я обязательно замолвлю за тебя словечко перед ним в следующей встрече. Ну, хорошо тогда. Мы давайте тем временем зайдем, может быть, даже к местному еще одному городскому главе. Хотя не знаю, зачем. Да нет, это бессмысленно. <laughs> Поехали просто отсюда. Обратно возвращаемся. По-моему, Псков или с кем я, с Половецким, может быть, разговаривал. Головой я что-то уже забыл. Ну давайте в полоск тогда раз, уж я уже к нему подъехал. Так, городской глава. А, приятно видеть, что ты доставил вот твои талеры. Отношения улучшились, опять же. За городским главой еще поговорим насчет торговли. Я могу караван отправить, нету. Тогда я хочу получить торговый патент. Ага, да. Много чего я захотел. Так, а. Я хочу отправить караван. А, да, у него нету. Может, у тебя есть работа? Мне нужен человек для сопровождения торгового обоза. Интересно тебе такое? Так, обоз а надо сопроводить в Смоленск. Ну, давай, хорошо, я возьму за это дело. Смоленск, по-моему, да, не так уж и далеко. Ты должен быть тот, кто хочет нас защищать. Да, едьте за мной, я вас защищу. Погнали, ребята. Погнали. Да, блин, этот обоз, он даже, в принципе, такой хороший, 23 человека. Че, его кто-то будет атаковать, что ли? Серьезно? Ну что, шутить? Только разве что, наверное, поляки будут их атаковать. Но это уже сейчас мир с речью поспали. И кто их еще может атаковать, я не знаю. Так, ну мы доехали уже, все. Угу, хорошо. Что ж, Смоленск уже совсем близко. Короче, отношения улучшаются. Повышается уровень у двух сразу персонажей. Ну, точнее, до этого у Цепиша. А сейчас у Федота, по-моему. Так, вот Цепиша что у нас? Сбор трофеев, да, очень хорошо прокачано. А сбор трофеев надо, получается, что ему надо ловкость. Блин, ловкости недостаточно. Значит, тогда давайте железную кожу качнем. Ну и, соответственно, одноручное оружие. Все. Не до разговоров сейчас. Так, Фидот, так насчет твоих навыков поговорим. Тебе надо интеллекта. Добавляем интеллекта, к сожалению, еще недостаточно. Эм... А... Ну, тогда давайте железную кожу добавляем. А вот, кстати, интересно, а если я вот сейчас это, прокачиваю интеллект, и при этом все, вот, готово. То у него навыки остаются, да, очки навыков? Да, они остаются, кстати, поэтому лучше сейчас вот прокачать интеллект. В следующий раз я прокачаю интеллект, и уже появится возможность скачнуть, наконец-таки, все остальное. И, соответственно, у него будет уже много очков навыков для этого. Как раз достаточно. М -м -м, так что это вот довольно умно. 59 человек уже могу в отряде иметь. Что-то все больше и больше я уже прям начинаю бояться себя. <смех> Городская глава. Есть ли у тебя товары. Так, шерсть. Ну, почему опять нельзя торговать? Что-то не пойму. Хм. Точнее, я могу торговать, но почему-то нету вот этого предложения, типа, выбрать там возможность туда или туда отправить. Ну, может, тогда работа есть. Это сопровождение обоза. В Краков. Ну хорошо, поехали в Краков. Угу. Пс, да едьте за мной. А, Краков это где у нас? Ну это далеко уже, да, это не так близко. Путь довольно далекий. Поехали туда. Мурза Яники из Крымского ханства сбежал. Яники. Так, исчезли. Давайте сюда, не теряйтесь. Вот Краков. Поехали, поехали, поехали. Что-то вы не туда завернули, ребятишки. Так, мне надо сохраниться на всякий пожарный. А то, блин, еще может появиться какая-нибудь гадина, которая на меня нападет. Да блин, что ж ты будешь делать? -то? Чё ж вы куда-то все время деваетесь? Вот краков уже буквально на ладони, ну поехали. Так, куда ж вы делись? -то? Нифига там сколько разбойников людей, я смотрю. В плену сидит. Так, отлично, мы повысили уровень, еще дали нам талеры. Что ж, вот краков мы повысили уровень, так, отлично. А, блин, я что-то прям очень быстро начал качаться, потому что, ну, видимо, вот эти ребята, они прям достаточно неплохо прибавляют опыта. Так, у меня получается прокачана логистика, можно было бы еще качнуть немного. Но проблема в том, что мне могут ее и не дать сейчас. Хотя уже 12 интеллекта будет, но по идее должно повышение появиться. Хм. Ладно, я пока что харизму еще вкачиваю. А здесь я вкачиваю тогда что? Особо и нечего вкачивать. Содержание пленных... Или убеждение, ну давайте убеждение повыше, хотя я так думаю, это убеждение вообще ничего не дает в принципе. Но польза от него, ну, ровным счетом ноль. Так, ладно, все у меня здесь прокачано, можно двурочное оружие повысить в принципе, ну и все. А, так, так, так, так, блин, я бы хотел каких-нибудь разбойников здесь разбить, чтобы забрать у них местных людей, которых они позахватывали. Там и крылатые гусары смотрю, есть много чего интересного. Так что идите сюда, идите сюда, я сказал, сукины дети, мне нужны ваши пленные. Отлично, от меня ты только падре, ребро получишь клинок. Сейчас пополню свою армию опытными солдатами, потом можно будет уже начинать, может быть, даже какие-то боевые действия наконец. Хотя надо повышать еще репутацию среди князей московских, все-таки еще рановато. Развиваться там Ну, можно, в принципе, повоевать просто, да Но вот э, выполнять задание еще, конечно, рано Так, что у бунтарей очень много стрелков, я смотрю Прям одни стрелки практически Это плохо Это, конечно, очень плохо как я не попал хм, кто там елисей ворвался давай елисей мутусив отлично вот и все это победа Готовченка. Ну, это было несложно. А, не, я какой отступать вообще? Это было несложно. Мы взяли пикинера, взяли жалнера. Так, крылатого гусара, конечно, я тоже беру. А вот остальных я очень подумаю хорошо. Вот драгуна можно тоже, в принципе, взять себе в армию. Давайте-ка их тоже приобретем. Ну, и все, в принципе, с этим составом можно дальше двигаться. Блин, уже 61 человек даже можно набирать. ё я просто уже реально так и разжирел. Так можно армию прям накапливать очень большую. Уже прям реально можно воевать, в принципе, с Речью Посполитой. Это серьезно я говорю. Это я не прикалываюсь. Потому что, получается, я могу набрать много людей. Потом напасть на кого-нибудь, например, с Вагенбургом или даже без него. И мы победим вполне. Так, пока что я хочу в Краков заехать. Я думаю, что можно попробовать там. Хотя... Что там делать, я не знаю, нет, наверное, ничего там не будем делать. Смысл с ними там торговать или еще что-то, потому что все равно там городской глава ко мне будет относиться плохо. Ох, сколько бунтурей, ну, нет, наверное, идите вы нафиг, я с вами воевать вообще не хочу. Я хочу в Браслов загнаться. Может быть, поторговать получится с этим, в этом городе. Так, я хочу отправить караван, например, пиво. Ну, вот здесь почему-то есть, главное, какие-то эти, да, возможности посмотреть, там, узнать. Че к чему? Казикармен. Ну вот куда именно? Давай-казикармен. Ага. Совсем небольшой получается караван, да, а вот если муку. Муку можно по 93 аж продавать в Киев. Ну, опять же, совсем маленький караван будет, ну ладно, поехали. Проедемся до Киева, может быть, потом там начнем торговать. Так. Проезжает мимо наш босс. Давайте, едь. Отлично. Так, получаем денежки еще местные. Угу. Хочу отправить караван. Так, у нас есть возможность много отправить, да? Очень хороший караван. Давай-ка два человека, как обычно, и погнали в Чернигов. В принципе, стандартный путь, я уже не в первый раз его проделываю. Так, отлично. Еще немножко денег подзаработали, может из Чернигова теперь можно отправить товар счет торговли. Хочу отправить товар. Тютюн. Ох, сколько много можно денег заработать. Однако, к сожалению, тютюна мало. Угу. Хочу отправить караван. Давай-ка вино, может быть. Ну, вино тоже очень мало. там уже особо не заработаю ничего с этого. Мед. А, медок. Ну да, медок есть возможность. Караван получается в Казикармен. Ну, далековато ехать, конечно. Далековато ехать. Ну ладно, поехали. Потом оттуда можно что-нибудь взять, будет. Поторговать. Казикармен это получается вот тот, да, Город? Ага, вижу его. Так, тут всякие эти степники бегают, блин. Их надо прям сторожить постоянно. Чтобы они не нападали. Ну ладно, еще дохода мы сделали, да? Ну, как бы, конечно, доход смешной получается. Потому что много... Я не получаю с этого. К тому же у меня еще и мои эти солдаты потребляют бабло. Надо это не забывать. Так, вяленое мясо приобретем у местных торговцев. Так, ну, а городской глава, что ты мне скажешь о торговле? Хочу отправить караван изделия из кожи. Например, давай ка в Чернигов. Пять штук мало. Ну ладно, поехали. Я все равно хотел туда съездить в Чернигов. Как раз мне по пути выходит. Можно было бы, конечно, тогда много набрать этих... Э, караванов, да, вот по идее, на что рассчитано это все. Наверное, чтобы можно было караванов много набирать. Но проблема в том, что много караванов не отправишь, так как э, иначе очень много денег надо будет платить за караван. К тому же, вот как понятно... Там можно человек набрать совсем немного, могут напасть какие-нибудь там воры, там 36 человек. Они вполне разобьют этот караван, я думаю. Так что в этом и есть загвоздка. Давай я еще хочу поторговать, например, мукой. А, Давай-ка с... Блин, что я только что сделал. Поторговать с Киевом мукой. Большой караван. Да, поехали. В Киев, Киев, Киев, Киев, Киев, Киев. Ну и нормально. 665 талеров халявных. Буквально вот. Заехал просто за гору, и вот уже все продал. Еще заработал тыщенку. Так, насчет доспехов, доспех. Что, кстати, у вас тут есть по доспехам? Ну, доспехи, честно говоря, так себе. Да. Не сильно хорошие. Может, у тебя еще есть караван. Масло, например. Вот, теперь масло можно по хорошей цене продавать. Правда, в Львов или куда-то еще. Ну, наверное, давай-ка в Сеч поедем. Потому что Сечь недалеко совсем. Да, если не ошибаюсь. Или далеко. Нет, хотя недалеко, нормально. Поехали. Можно было в Львов, но просто там это польские территории. Мне пока неохота там ошиваться. Ой, поляков. Чтобы они меня атаковали, что ли. Для чего? Так, еще заработанный деньжат. Хорошо. Даже еще можно сюда заехать, да? Давайте еще продадим. Хочу отправить караван, глиняная утварь. Ох ты, сколько тут всего. Так, нет, честно говоря, так себе цены. Шерстяная одежда. Чернигов или Бахчисарай. Ну, конечно, лучше чернигов. Ага, при этом мало товара. М -м -м, краски, может быть? Ну, в краске уже так побольше. Повезли краски. Ну, угу. 25 тысяч стоит ли отдавать за торговый этот как его? За торговую вот эту хрень, я честно говоря, не уверен. Потому что цена, мне кажется, завышенная просто там за гранью разумного. Уж что я столько денег просто не заработаю, сколько там мог бы и да, потратить. Ну, то есть прибыль в плюс я не уйду, короче. Так, драгунов прокачиваем, прокачиваем жалнеров еще наших. Ну и в принципе, что у меня имущество уже 27 тысяч. Ладно, на этом я думаю, стоит закончить серию. И так уже давно снимаю. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если здесь впервые. Всем пока, удачи!